Миры летят, года летят, Пустая вселенная глядит в нас мраком глаз, А ты, душа, усталая и глухая, О счастье твердишь, В который раз, что счастье вечерние прохладу в темнейшем саду в лесной глуши. Иль мрачные, порочные услады вина Страстей погибели души, Что счастье, короткий миг и тесный, Забвенький, сон и отдых от забот, Очнешься вновь безумный, неизвестный, И за сердце хватающий полет Вздохнул. Глядишь, опасность миновала, Но в этот самый миг опять толчок, Запущенный куда-то, как попало, Летит, жужжит, торопится волчок. И уцепясь за край скользящий, Острый и слушая всегда жужжащий звон, Не сходим ли с ума на сне Придуманных причин, пространств, времен. Когда ж конец, Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать. Как страшно все, как дико, дай мне руку, товарищ, вдруг забудемся опять.